всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео как вы уже думаю понимать из названия видео у нас будет конкурс конкурс у нас будет с небольшим конечно как ранее призовым фондом но тем не менее тоже будет неплохо у нас будет призовой фонд в размере получается 5 монеток это мимбил вимбил коин в общем у нас получается 5 монеток это эквивалент на данный момент Около 100 долларов курс немного просел. Ну, в принципе, мы сделаем, я не знаю, разобьем, сделаем 3 призовых места, там пускай по 30 долларов. Так что, в принципе, с этим у нас ничего сложного не будет. У нас э, спонсор данного конкурса, небольшого, Singularity Pool на котором можно с минимальной комиссии, комиссия комиссия пула 0,75%, то есть менее 1%, можно добывать данную криптовалюту, ссылочки будут в описании, и кстати минимальная сумма на вывод от 1,1 данной монеты, в общем по пулу у нас здесь все просто, можно следить все графики, как у нас все полностью работает, поэтому Думаю проблем с тем нас с майнерами вообще никаких не будет. А, также RIG STATS можно посмотреть, а, выплаты посмотреть, то есть тип выплаты, как у нас все это работает. Поэтому думаю у кого никаких проблем не будет. Кстати на Medium тут э, вкратце там описано у нас как это можно все организовать, добычу данной монеты. То есть, какие майнеры, как это все настраивается, то есть, там, лоу-майнер для AMD хорош будет, тому подобное. В общем, что, ребята, ссылочки будут в описании, как выполнить условия конкурса, то есть, там, правильные подписки на Discord. У нас будет очень минимально, там просто будет, наверное, даже один дискорд. Если вы подписались на дискорд, просто в комментариях ставим плюс под видео и ждем, анонса, точнее запуска стрима э, с подытоживанием данного конкурса. На этом у меня все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.